Жалься над нами небо, землю избавь от зла, чтобы хватало хлеба, чтобы душа жила. Сердце родных и близких пусть не узнает боль, но от поступков низких взгляд разъедает соль. Небо, рыдай над нами, мы разучились жить, стали считать врагами тех, кто хотел дружить, видимо, нас купили. Продан весь мир большой. Люди в себе убили то, что звалось душой. Каждой своей тарелке бьется за счастье горсть. Бешено мчатся стрелки в теле, душа как гость. Мы перестали верить дикторам в новостях. Мы научились мерить жизнь по цене в рублях. Только купить не сможем детской улыбки свет. Мы ошибались, Боже, счастья в продаже нет. Мы над долгами плачем, в мире смешных зарплат. Только всегда богаче тот, кто душой богат. Новые крылья мне бы, где их купить, скажи. Жалься над нами небо, холодно без души.